Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сверчевская Илия, я интернет-маркетолог, магистр по маркетингу с опытом работы в среде интернет-маркетинга более 10 лет. Основатель IT-проектов школы программирования дизайна и кино в Wonderland, а также IT курсов онлайн обучения и диджитал. Студии Вундерленд в разработке и продвижении сайтов и создании 2D-3D визуального контента, а также ведущий инструктор курса интернет-маркетинга в школе Вундерленд. Если вы являетесь владельцем собственного интернет-магазина, либо любого вида бизнеса, любого вида деятельности, автомобильного салона или салона красоты, если вы являетесь студентом по маркетингу, либо поваром, у которого есть своя идея и мечта, и вы не имеете достаточно знаний для реализации своего бизнеса в интернете, я приглашаю вас на курс интернет-маркетинга, на котором я открыто, с удовольствием поделюсь всеми своими знаниями по разработке и продвижению трех интернет-проектов, один из которых работает более пяти лет на интернет рынке. На курсе я научу вас реанимировать ваш сайт, либо создадим новый, продвинем сайт, выведем его в пятерку или десятку первых сайтов в интернет среди поисковых системах Google и Яндекс, а также разработаем целую стратегию управления репутацией вашего проекта, либо уже бренда. Надеюсь стать для вас хорошим Партнером, хорошим наставникам, эффективным инструктором, а также другом. Добро пожаловать! Надеюсь, это будет чудесное время для нас двоих. До встречи!